6 вечера на часах, просмотров нет, денег нет, рекламодателей тоже нет, идеи для видео закончились и снимать по сути-то нечего. А давайте посмотрим, чем народ интересуется в мире Apple и технологий по поисковым запросам на данный момент в интернете. Угу. Ну и все понятно. Царский ВКонтакте для iOS вернулся в новом формате благодаря моим хорошим знакомым из сервиса Apps Cloud Me. Настрой свой, уникальный внешний вид клиента с помощью VK Colored. Слушайте и скачивайте в офлайн, без рекламы и ограничений свою любимую музыку из ВКонтакте. Используйте функции из легендарной невидимки, обходите черные списки любых пользователей и многое другое. Apps Cloud Me предоставляет более 30 модифицированных приложений для вашего iPhone и iPad, среди которых Instagram++, WhatsApp++, Facetune, LumaFusion и многие. И другие. Эти разработчики уже не первый год на рынке, о чем свидетельствуют внушительные данные о количестве пользователей их сервиса. Скачать царский ВКонтакте и другие важные и нужные приложения на свое устройство можно по ссылке в описании. Удачи. Изначально я планировал сделать видео, в котором мы бы поговорили с вами в максимально долгом, длинном формате и все такое, как вы любите, об iPhone 5s. А именно стоит ли покупать этот смартфон в 2019 году и вообще стоит ли пользоваться этим смартфоном в это самое время, может быть даже в следующем году и так далее и так далее но давайте с вами по чесноку поговорим во первых америку я вам заново не открою потому что я скажу плюс-минус все то же самое что и год назад два года назад об этом самом устройстве во вторых ios 13 уже точно и более точно чем точно на этот телефон не встанет вообще ни при каких условиях к сожалению и в-третьих это то что этот телефон у меня есть на руках он иногда мелькает в моих видео вы можете его довольно часто видеть и в общем-то в этом и основная проблема, потому что когда ты смотришь на этот самый телефончик, он как будто бы манипулирует тобой, говорит с тобой, мол, сделай видео про меня, стоит ли мне покупать в 2019 году, в 2020 году, в 2021 году, в 2022 году, в 2034 году, в 2035 году и так дальше. По сути, такие ролики можно делать до бесконечности, сколько влезет. Однако это, знаете, как-то очень бессмысленно, глупо в какой-то степени. Ну и самое это главное, неинтересно уже ни мне, ни вам. Должно быть наоборот, но тем не менее. По сценарию это, кстати, не прописано. В общем-то, мои многоуважаемые зрители, решил я со всем этим делом, конечно же, покончить. Как? Да все очень просто. Я разыграю вот этот вот самый iPhone 5s на 32 гигабайта в золотом цвете и в полной комплектации среди всех подписчиков своего канала Apple Finder. Условия конкурса максимально простые, которые сможет выполнить будь даже десятилетний ребенок или 70-летний бабушка или дедушка. Во-первых, вам необходимо подписаться на канал Apple Finder. Во-вторых, поставите лайк этому видео. В-третьих, поделиться ссылкой на этот самый обзор, на этот самый ролик у себя на страничке ВКонтакте потому что победителя мы будем искать именно через эту социальную сеть и в четвертых вы в комментариях под этим самым видео оставляете ссылку на свою страницу вконтакте и одно очень важное условие обязательно проверьте чтобы канал с которого вы все это делаете ну или google аккаунт с которого оставляете комментарии подписывайтесь на канал и тыры-пыры чтобы у вас во-первых были открыты настройки чтобы я мог посмотреть ваши подписки и убедиться что вы действительно являетесь подписчиком канала apple finder вторых чтобы у вас были открыты понравившиеся видео, потому что я должен убедиться, опять-таки, чтобы у вас был поставлен лайк на этом самом ролике. Это, друзья мои, очень важно. Итоги конкурса мы подведем с вами в прямом эфире на этом самом канале, плюс-минус через месяц, чуточку больше, ну через месяц и неделю, то есть, короче, 18 ноября 2019 года в 20.00 по московскому времени. Приходите, посидим, поговорим, разыграем этот замечательный, еще раз повторюсь, iPhone 5s на 32 гигабайта в золотом цвете, никогда не ремонтируем, мы с ним все в порядке, абсолютно чисто не запароленные устройства, я лично им пользовался, поэтому опасаться нечего. Поговорим, разыграем, еще раз условия максимально простые, никакие формы Google заполнять не нужно, просто кидаете ссылку на этот ролик в социальную сеть ВКонтакте, ставите лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, где оставляете ссылку на свою страницу, и все, возможно, вы уже обрели неимоверный шанс выиграть вот этот вот самый смартфон, который я держу в своих руках и который мелькал в своих роликах. Не переживайте, его, кстати, обязательно протру спиртиком, тряпочкой, всеми возможными штучками для того, чтобы он пришел к вам чистенький, не заляпанный и так далее и тому подобное. Но в общем-то, друзья мои, это все, потому что я реально устала от всех этих роликов, где люди часами сидят и говорят, какой же этот телефон классный, какой же он вот великолепный, а чтобы просто разыграть, ну вот нельзя же так сделать. Ну, можно, конечно, и в общем-то мы в истории канала разыгрываем первый настоящий натуральный iPhone, ни китайский, ни какой-то восстановленный абсолютно нормальный оригинальный iphone 5s а я пошел дальше допивать свой кофе всем мир добра и пока пока до скорых встреч увидимся